Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана обратилась к международной аудитории с видеообращением о карабахских скакунах. В результате военной агрессии Армении против Азербайджана, карабахские скакуны, являющиеся самой известной породой лошадей Азербайджана, около 30 лет находятся за пределами той среды, где они жили тысячелетиями. Особо подчеркиваются мысли из известного произведения греческого историка Геродота «История» эпоса Деды Гаргут, заметок русского художника Василия Верещагина, рассказывающих о прошлом этой породы лошадей. С середины 19 века карабахские скакуны участвовали во всемирных выставках лошадей. В выставках Проведенных в 1866, 1869 и 1872 годах в Москве, а в 1867 году в Париже, карабахские скакуны были удостоены особых наград. В 1956 году в истории карабахской породы произошло важное событие, королеве Елизавете II, был преподнесен в дар карабахский скакун заман, впервые представивший в Великобритании древнюю каневодческую культуру Азербайджана. Именно после этого, карабахские лошади стали привлекать к себе внимание многих европейских исследователей карабахские лошади особенные в отличие от других пород лошадей они отличаются большой преданностью к своим владельцам. Эти лошади никогда не оставляли своих раненых хозяев на поле боя. Но самое интересное, эти лошади не любят жить в неволе. игры подобные игре были к сожалению, карабахские лошади, тысячелетиями разводимые на восточном отроге Кавказа, не могут находиться в родных местах, где им было привольно и хорошо. Надеемся, что после урегулирования армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта карабахские скакуны будут возвращены в Карабах, и на Джидер-Дюзерной будут проводиться скачки. В видеоролике рассказывается о выставках, в которых принимала участие эта порода лошадей, а также карабахском скакуне, подаренном королеве Великобритании. Indian military aggression against Azerbaijan forced these forces out of their place and they stayed away from Nagorno-Karabakh for almost 30 years already. Today, Azerbaijani government implements different programs in order to keep these breeds Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией, но терпение Азербайджана не безгранично.